Меня пытались женой акулы съесть, вот этот самый большой трэш был, который был. А как справился, ну, как бы, я не знаю, сколько у нас времени-то? Обалдеть, расскажи. что ли? Я вчера с другом об этом говорила. Вот, ну, в общем... фамилия Мурашов. О! <свечный> <свечный> вот, в общем, это было примерно так, была Малайзия, какие-то острова, и э, мы до этого брали в аренду, у них есть такие байдарки морского типа, и мы их уже как-то подмолочили, подмолочились брать, они с небольшой волной, и нам хотелось доплыть до Черепашевого острова, по воде было от нашего острова километра три, вот, брать в аренду дорогущий катер нам не хотелось, а с байдарками, вот самое оно. Мы взяли, подошли байдарки, а байдарки выдали абсолютно другие. То есть до этого они были легенькие, пластиковые. А тут нам дали такие... Вот ощущение, что их из Советского Союза с 79 -го года в выпуска привезли в Малайзию поставили. Еще весла там были, то есть там обычно это такие какие-то пластиковые весла, очень легенькие. А там были такие очень тяжелые, мощные весла. Вот, в результате мы доплыли до того острова. Но пока мы плыли, кстати, черепах. Вот посмотрели вот таких вот черепах, плавали рядом, красивые, великолепные. Вот, и когда мы подплыли к тому острову, мы понимаем, что уже ветер поменялся, и поменялась волна. Мы причалить-причалили, а обратно нам через буруны надо проходить и, в общем, выталкивать лодку туда. А, прозрачность воды отличная, 40 метров, в общем, видно дно, плавают рыбки, плавают черепашки, все хорошо, но только еще вот потом появились акулы. А, жена схватила у меня невероятную истерику, она у меня обычно не плачет, а тут абсолютно разрыдалась. А, я говорю, слушай, смотри, я тебя выталкиваю через буруны, а ты на веслах доходишь до буев, ну там просто буи какие-то случайно остались, а цепляешься за них, я до тебя доплываю, в общем, впрыгиваю в лодку и, и мы плывем дальше. Она говорит, ну да, конечно, хорошо, только она и ревет в истерике, а, вот, и, соответственно, она это делает, я ее выталкиваю, потом доплываю туда, с большим трудом ну, и чудесами эквилибристики залезаю в лодку, и на этом этапе мы добираем, в общем, воды, ну вот у меня... Вот столько воды не хватило, чтобы байдарка, в общем, была полностью покрыта. И а, в таком положении байдарка, она может идти, в общем, ровно строго против волны. А строго против волны, это как-то получается в открытое море, а нам надо в другую сторону. Вот. И мы такие плывем, и понимаем, что много воды, и тут под нами появляются вот эти вот две здоровые акулы, вот, которые начинают так кружить под нами, и проще кружить, и кружить. Вот. Ну и в общем, и все. Ужина истерика, там акулы. И тут я понимаю, что что-то пошло не так. А, вот. А как удалось справиться? Я вообще э, никогда руку на жену не поднимал, но в этот момент э, я ей сказал, что если ты не перестанешь истерить, я ударю тебя веслом, а я сзади сидел. Вот. А, ну и все. И потом все наладилось. Я ей это сказал, она начала вычерпывать воду. Вот. Вычерпали воду, пошли нормальным курсом, и акулы уплыли. Вот. В общем. Вот как-то так.